всем привет сегодня еще покажу один крутой скрипт на арсенал для этого нам как всегда потребуется чит буду использовать splash также ссылочка на него вместе с ключом будет в описании ключ у меня уже скопирован. вставляю сюда вот в это окошко и нажимаю Summit. все отлично ждем сейчас у нас появится чит и смотрите если у вас сейчас заиграла музыка чтобы ее отключить нужно нажать вот сюда на название splash и все, и музыка отключится. После этого стираем вот это вот все. Оно нам не надо. Нажимаем Inject. Ждем у нас, пока заинжектится. Так, все отлично. У нас заинжектилось. Иконка появилась. Все отлично. И копируем скрипт. Скрипт тоже будет в описании. Так, все готово. Вставляем сюда в чит и нажимаем Exclude. А сразу скажу то, что скрипт очень крутой Сейчас вы сами в принципе офигеете Все, он почти загрузился Нажимаем Continue Так, все, вот он наш скрипт Информацию можно сразу закрыть Так, и погнали Сейчас я в принципе буду его показывать функционал Немного может быть будет подлагивать Но в принципе ничего страшного А No Clip, это получается Мы можем проходить сквозь стены ну, как видите, все работает, в принципе. Я даже по воздуху хожу. Так, выключаем. Так, вот эту вот функцию пропустим. Идем дальше. Инстакил. Смотрите, инстакил э, это убийство с одного выстрела. То есть, если вы один раз попадаете в своего противника, то он сразу умирает. Давайте, в принципе, я это и покажу сейчас вам. Так. Что-то не успел ни по кому попасть, ладно. Так, сейчас заново заспавнимся, идем ищем. Конечно, немного подлагивает, но в принципе терпимо. Вот, как видели, один раз выстрелил и все, я его убил. Давайте сейчас в принципе еще раз покажу, чтобы вы поверили, то что работает с одного выстрела, то что он убивается. Так, меня грохнули, <к x2> ладно. Так, все, отлично, дали другое оружие. А, у нас перезапуск карты. Окей. Короче, сейчас карта перезапустится, значит, и покажу, как все-таки он работает. Так, давайте выберем, в принципе, я думаю, пляж. Там более открытая местность. А, две команды. Ну, все, в принципе, ждем. Так, давайте пока выключим. Так, все. Тоже почти все за пляж проголосовали. Отлично. Сейчас ждем, пока появится карта. Все готово, заходим. Давайте за синих. Так. Немного, немного подлагивает. Еще раз повторюсь. Но, в принципе, нормально. Так, все, давайте. Ищем противников. И сейчас одного выстрела мы их убьем, если попадем. Так, вот там кого-то вижу. Так, меня грохнули. Окей. Так, ладно. Просто оружие какое-то не совсем нормальное. То есть нормально, но, типа, у нее большой радиус дамага. Так. Да е замучили меня убивать. Ладно. Давайте, где уже. Так, все, ищем, короче, противников. А -а -а, попадаем один раз в них хотя бы. И они умирают. Я не понимаю, что я такой, блин. Ксорукий. Так, вот, как видели, один раз попал, и он сразу умер. Давайте сейчас еще раз покажу. Если вы не заметили. Так, значит, заходим вот сюда. А, вот, я стреляю по нему, его уже убили, окей. Да ё-моё, не дают вообще никого убить. Что за фигня, я не понимаю. Так. Где тут, кто тут? Вот, вижу. Все, один раз попал, смотрите, вот. Вот, вот сейчас вот было идеально заметно. То есть я попал по одному разу, по одному выстрелу в них сделал, они сразу умерли. Как видите, эта функция работает. Силект а, АИМ, это, смотрите. Получается, вы стрельнете, допустим, в ящик и попадете в своего противника. Сейчас, в принципе, я наглядно это и покажу. Допустим, вот. Как видели, я стрельнул в стену и убил, получается, противника. Смотрите, опять стрельнул в стену и опять убил. Давайте сейчас еще раз покажу, чтобы вы заметили. Так, идем. Вот, как видели, я стрельнул вот в этот проход, а попал, получается, в противника и его убил. Как видите, работает. То есть я не стреляю даже в них, и они умирают. Вот, это Select AIM. В принципе, офигенная штука, прям реально крутая, можете пользоваться. Ну, давайте, в принципе, последний килл так сделаю. А, так, где тут противники? Вот. Стреляем сейчас в стену. Куда-нибудь. Меня убили. Окей. Заново и появляемся. Так, ищем противника. Вот, стреляем в стену, короче. А, с луком это, походу, не работает, я так понимаю. Окей, ладно. Так, давайте сейчас тогда... Быстренько кого-нибудь грохнем, слука. Чуть никого не могу убить. Короче, ладно. Давайте проехали. Ну, в принципе, я думаю, вы успели заметить то, что, типа, если я стреляю в стену, я попадаю, получается, в противника своего и он умирает. То есть, не попадая по противникам, их можно убивать. Также aimbot, в принципе, всем привычный. А, получается, зажимаем правую кнопку мыши, держим ее И вот, как видите, он сам целится. Вот, это у нас АИМ получается. Так, стрелять почему-то не могу. Забыгалось, наверное, немного. Вот, также тут можно настроить, типа, на какую кнопку можно задерживать АИМ. А, получается у нас либо на Е, либо на правую кнопку мыши, либо на левую. Вот, мне удобнее, конечно же, на... Правую. И также можно выбрать глава, туловище и не знаю, как там переводится. Но я думаю, в принципе, вы сами поймете. Так, давайте, в принципе, проверим. На другой карте сейчас у нас загрузится. Но АИМ работает тоже. Вот, ну, в принципе, из вот этих всех функций мне больше всего нравится функция Select AIM и Insta Kill. Вот это самые офигенные функции, по моему мнению. Вот. А если их а, две функции сравнивать, то, скорее всего, все-таки, наверное, лучше будет селекта им, потому что если вы даже промахиваетесь, вы убиваете своего а, противника. Вот. А инстакил вы, получается, убиваете своего противника с одного выстрела. Вот. Мне кажется, лучше промахнуться и убить, чем, допустим, сделать один выстрел а, в самого него. Так, ладно, давайте заново ее перезапустим. Вот, как видели, я убил сейчас голову, а им работает. Вот, еще одна глава. Ну, в принципе, я думаю, вы поняли. Kill-all это получается убить всех, но оно особо как-то не работает, в принципе. Вот, я до записи видео тоже проверял. Оно не особо у меня работало, но, в принципе, не суть. Также можно э, запустить спам бота получается вы пишете любой текст и запускаете спам так ну теперь идем дальше на uh, имтек получается вы можете uh, видеть именно противников вот потом uh, Boxes. это получается коробка сейчас вам покажу вот как видите uh, коробки стали на противниках и на с... наших союзников и также получается типа расстояния вот можно вот так гамать так, ну давайте, в принципе, все отключаем. А, как видели, все работает, все отлично. А, вот эти две функции я не проверял. Ну давайте включим. Я, конечно, не знаю, что они делают. А, так, вот эта дистанция какая-то написана, это TM-чек. Это получается проверить команду. Так, а вот это что у нас за расстояние? текст TextSys это получается размер текста А вот эта функция Насчет этой функции точно не знаю Ладно, давайте включим SelectAim По-быстренькому, всех вольнем Так, у нас передвинулось немного менюшка Кстати, можно В принципе ее закрыть Чтобы она нам не мешала и вам тоже Так в принципе будет намного удобнее Так, давайте сейчас включим быстренько NameText и Коробку Все готово вот, смотрите, сколько там противников у нас, и мы всех убиваем, получается, не попадая по ним. Так, все отлично. Сейчас, я думаю, мы с вами первое место займем, по крайней мере, надеюсь на это. Так, в воздухе не убили, не получилось, окей. Почти всех убили с одного выстрела, как вы могли заметить. Так, меня грохнули. 12 киллов, ну, в принципе, я не думаю, то, что я успею, но можно, в принципе, попробовать. Так, вот я, получается, не попадаю по противникам, и они умирают. Вот, может быть, она не всегда сработает, но в основном эта функция работает у нас. Давайте, в принципе, включим еще вот эту функцию. Сразу две функции офигенных. И попробуем сейчас вместе с ними погамать. Так, коробка у нас не долетает, подарочек наш. У него дальность больно маленькая. Так, что-то никого с него убить не могу. Вот это вот фигово, конечно. Вот реально фигово. Давайте, короче, еще АИМ-бот тогда включим, чтобы вообще прям было жестко. Так. Вижу противников. Оп. И чё-то попасть не могу. Очень странно. Меня даже уже все обогнали, реально. Вот чисто тупые коробки, то есть подарки. Я с них убить вообще никого не могу, прям реально, пипец. До сих пор ник никого попасть не могу. Угораете, что ли? Конечно, у меня еще лагает. Это тоже, может быть, влияет, но, блин, у меня уже все функции почти включены, я... Вот с этим подарком вообще убить никого не могу. Лол. Ну ладно, короче, в принципе, я думаю, вы функционал почти весь увидели. А какие вам функции там интересны были, которые я не показал, в принципе, можете сами проверить. А на этом буду заканчивать. С вами, как всегда, был Айзбан. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи и пока.